Видео, которое сейчас будет на ваших экранах, было снято 6 апреля 2017 года. Вставка. Дорогие друзья, если вы смотрите это видео, вы находитесь на канале Work and Life. Это канал для тех, кто собирается ехать на зарадки в Европу, но пока что не решился по тем или иным причинам. Меня зовут Антон Белюк, мне 26 лет, я родом из Беларуси, город Гродно. обычный парень без связи, без денег. На данный момент э, нахожусь на заработках э, в Италии, э, город Парма, это север Италии, э, но в скором времени планирую ехать в Польшу на заработки, потому что здесь, к сожалению, пока что нет постоянной работы для меня. Это было первое видео на моем YouTube-канале, снятое в отцовском гараже в Италии. Тогда я работал там по ремонтам с отцом, приехал я в Италию на заработки, потому что не было работы в Беларуси, откуда я родом. Там же я решил ехать на заработки в Польшу, чтобы заработать денег на визу в Соединенные Штаты Америки, чтобы открыть визу и заработать на дорогу. Но я остался в Польше. Это видео будет о том, какие нужно предпринимать действия, чтобы добиться успеха в этой жизни. Это видео будет о том, что мне дала Польша за три года жизни здесь, а что самое главное, почему в Польшу нужно ехать именно сейчас, ничего не дожидаясь. Это видео будет крайне вам полезно, если вы хотите чего-то добиться в этой жизни. Я уверен, многие почерпнут из него крайне нужную информацию для себя. Это видео не будет направлено на то, чтобы показать, какой красавчик, либо крутой, потому что добился чего-то в этой жизни. Совсем нет. И даже наоборот. Это видео создано для того, чтобы показать, что у вас гораздо больше шансов. У каждого из вас, скорее всего, гораздо больше шансов чего-то добиться, чем было у меня в начале. В этом видео я объясню вам, почему сейчас самый лучший момент ехать в Польшу. И вообще делать чтобы бы то ни было для того, чтобы добиться чего-то в этой жизни. Также в конце этого видеоролика я оповещу вам о создании тайной группы в Телеграме. Закрытого сообщества, от сообщества, в котором будут только те люди, которые меня поддерживают. Там же будет эксклюзивная информация для вас. В общем, все это в этом видеоролике. Поэтому, если вы не хотите ничего пропустить, обязательно досмотрите его до конца, чтобы ничего не пропустить. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Ну и, конечно же, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Жду ваши комментарии в комментариях к видео. А я начинаю. Поехали! Я начинал с самого нуля, сейчас на моем канале 1700 там с чем-то подписчиков. Да, это крайне мало по меркам Ютуба, но я набрал их подписчиков без каких-либо программ, накрутки и без э, каких-либо обманов. Это все абсолютно <coughs> честно, это люди, которые со мной. Кстати, хочу сказать вам большое спасибо, мои подписчики, за слова поддержки. Я уверен, на моем пути будет, будут сотни преград. Mm -hmm. Я не знаю, я сейчас работаю в польском агентстве по трудоустройству координатором. Возможно, меня через пару дней уволят. Э, возможно, произойдет еще куча других неприятностей. Сто э, процентов меня ждет куча неудач. Но я рад, что они меня ждут. Потому что я знаю, что с каждой новой неудачей я еще на шаг ближе к успеху. И чем больше будет неудач, тем вероятнее успех... Конце. Главное, никогда не опускать руки и не сдаваться. Если у меня не получится с 1, со второго, с третьего, с четвертого, с десятого, с двадцатого раза, я все равно буду идти вперед дальше, пока не достигну своей цели. Займет у меня это год, два, три, четыре, пять, десять, неважно. В итоге, запомните, друзья, этот день. Потому что я вам говорю здесь и сейчас. В итоге, канал Work and Life станет наглядным пособием по достижению успеха в жизни с нуля для миллионов людей. И мощнейшим мотиватором по достижению того самого успеха в жизни для сотен миллионов. Это говорю вам я, Антон Белюк, 6 апреля 2018 года. Польша, город Белосток. Точка чего-то начата. Отрывок видео, который сейчас был на ваших экранах, взят из видео, которое было снято 6 апреля 2018 года, через год существования моего канала на ютубе, и был я уже в Польше, я приехал в Польшу, приехал туда, как обычный сварщик, нашел я работу, еще будучи в Италии, открыв ноутбук. Найдя первую более-менее достойную по описанию вакансию на Фейсбуке, позвонил, договорился о приезде и поехал. Я не узнавал, какое лучшее агентство выбрать, какое агентство кидает людей, какое агентство людей не кидает. Я делал все максимально приприимчиво, где-то даже особо не обдумывая. Многие скажут, что это безрассудно, но я убежден, что это не так. И сейчас объясню почему. Дело в том, что были моменты, когда я мог... Остался без крыши над головой и остался даже по сути. Были моменты, когда был по уши в долгах. Не было чем платить за страховку машины, автомобиля в Польше. Меня кинули на деньги на работе, на которой я работал. А довелось мне поработать как сварщиком, так и на стройке. Короче, много где в республике Польша. Ну и, соответственно, были моменты, когда приходили мысли в голову. А может уехать, может бросить это все, может не рисковать. Но я выбрал путь рискованный. Я поехал ни с чем в Варшаву к моему знакомому, который был там. И, соответственно, там нашел работу рекрутером в агентстве по трудоустройству группа «Прогресс». После этого я проехал полпольши, пожил на берегу Балтийского моря. Попал в город Белосток, где познакомился со своей прекрасной женой, собственно говоря, с которой у меня сейчас ребенок. Ну и мы живем... Опять же, в городе Белосток, и, в принципе, большая часть моих планов реализовалась. Как мне это удалось? Ведь я приехал в Польшу практически без знания языка. У меня было в кармане 200 евро на тот момент. Не было никаких связей, ни знакомых. Сейчас у меня связи... В очень серьезных органах, таких как у женды прас, у Жен много знакомств, многие люди меня уважают, потому что очень многим я помог найти достойную работу в Польше. Очень многих мы вытянули с вокзалов, когда люди были без крыши над головой, потому что их кинули на работу в Польше. И сейчас люди работают на достойных работах. Ведь мы открыли здесь свое агентство по трудоустройству, по сути, свой бизнес. Хотя несколько лет я работал на стройках сварщиком, я работал на дядю, я работал рекрутером на разные компании обычным. У меня нет никакого образования, ну, среднее, и все. Я был круглым двоечником в школе, остался в школе на второй год. Так как же мне удалось добиться того, чего я добился? Многие скажут, да что тут такого? Я не говорю, что это какие-то крутые достижения. Более того, это только начало. Это фундамент, который я сейчас построил. И сейчас буду уже двигаться к более высоким целям. В итоге канал Work and Life станет наглядным пособием по достижению успеха в жизни с нуля для миллионов людей. И мощнейшим мотиватором по достижению того самого успеха в жизни для сотен миллионов. Но, тем не менее, многие люди... Не верят в себя из-за того, что у них нет образования. Многие люди оправдывают свое бездействие тем, что, к примеру, сейчас кризис, пандемия, поэтому лучше пересидеть дома. Если говорить о пандемии, то она может вообще никогда не закончиться. Кризис тоже закончится очень не скоро. Но многие люди себя ищут оправдания, что сейчас лучше никуда не ехать, не искать работу, не рисковать, переждать чего-то. Либо выучить язык, а потом ехать. Понимаете, подготовиться как-то, а потом ехать. На самом деле все это очень важно, я говорил в своих видеороликах не раз, что как финансовая подушка безопасности, которая будет у вас с собой, когда вы поедете на заработки, очень важна, так и знание польского языка очень важно, либо языка той страны, в которую вы поедете. Но гораздо важнее, чем все это, приприимчивость. Вы никогда не будете готовы до конца, никогда. Готовы будете на 100%, только когда начнете свой путь и подготовитесь уже в этом пути. Только путь, сам путь подготовит вас на 100%. Как и в плане изучения языка, так и в плане ментальной готовности. Да и деньги вы будете зарабатывать уже по ходу, в самом пути. Ведь если вы будете ждать, пока накопите там какую-то невероятную сумму, выучите язык и так далее... Если вы будете оправдывать себя тем, что нужно подождать, пока закончится кризис, а потом ехать на заработки, потом ехать на постоянное место жительства в другую страну, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону, то в это время кто-то другой будет ехать и менять свою жизнь в лучшую сторону. Кто-то тот, кто особо не задумывается, кто не знает особо языка, у кого есть какие-то деньги с собой, но не тысячи долларов, там, как хотят отложить многие, а потом поехать. Кто-то тот, кто просто ездит и делает, он приедет и с большой долей вероятности уже займет ваше место под солнцем. Вот почему так важно предприимчивость в этой жизни. Тот, кто поедет, он будет готов гораздо больше, чем вы, за гораздо более короткий промежуток времени, потому что он подготовится в пути, сама жизнь его подготовит. Я это все проверил на себе, друзья, и советую вам также поступать. Тут я плавно подхожу к тому, почему именно сейчас самый лучший момент ехать в Польшу на заработки, либо куда бы то ни было. В первую очередь, потому что на примере своей жизни я доказал сам себе и доказу окружающим, что самое важное это предприимчивость. Поэтому ничего не ждать, а ехать сейчас. В первую очередь, поэтому. Во-вторых, потому что наступает глобальный экономический кризис, и чем больше вы ждете, тем меньше работы будет становиться в той же Польше. Об этом я говорил и в предыдущих своих видеороликах, и повторяю сейчас. Многие мне писали после моих тех роликов, в которых я это говорил, что да вот, зачем ты советуешь сейчас ехать в Польшу, если ты говоришь, что к осени не будет работы, сейчас приехать, остаться в чужой стране без работы, да такого и врагу не пожелаешь. Но, друзья, хочу вам объяснить одну простую вещь. Если вы приедете сейчас... Найдете достойную работу и хорошо там себя покажете, то когда станет вопрос о сокращении на этом предприятии, если он станет, то вас там оставят. Более того, скорее всего сокращают даже поляков, а вас оставят. Почему? Потому что все поляки, которые сейчас в больших количествах будут возвращаться из Голландии, Британии, Германии, потому что там безработица начнется в первую очередь, и уже они возвращаются. Так вот эти поляки, они приедут с более лучших условий в более худшие и когда они устроятся тут на работы, они будут работать хуже, чем украинцы, либо белорусы, которые приедут с Беларуси, либо с Украины. У них не будет того огня в глазах, у них не будет энтузиазма. Почему? Я думаю, дураку понятно почему. Потому что они приехали с более лучших условий, в более худшие условия, то есть в Польшу. В то время как те люди, которые приедут из Беларуси, с Украины... У них будет совсем другая мотивация. Они будут работать гораздо больше часов с гораздо большим упорством. И когда у работодателя, то есть у бизнесмена, станет вопрос, кого сократить поляка, который не хочет работать больше 8 часов и еле ногами передвигает, и который всем недоволен, либо украинца, который валит по 12 и доволен всем, ответ будет очевиден. Тут нет никакого расового разделения. Настоящий бизнесмен будет... Рассуждать только с точки зрения бизнеса, а бизнес будет говорить о том, что нужно оставлять того человека, который приносит больше заработок, неважно, поляк он при этом, белорус, украинец, либо э, тунизин, маракинец, так, да, к примеру. Поэтому, друзья, поэтому, друзья, нужно ехать прямо сейчас, потому что работы в Польше с каждым днем становится все меньше. Где-то становится меньше заказов, стоит у людей вопрос о сокращении. Сокращают тех, кто работает плохо, оставляют тех, кто работает хорошо. Неважно, белорус вы или украинец. Поэтому, если вы приедете сейчас и хорошо себя покажете, вы не останетесь, скорее всего, без работы осенью. В любое время риск есть, когда вы едете на заработки за границу в ту же Польшу. В любое время вы можете остаться без работы, неважно, кризис это или нет. Поэтому не нужно искать себе оправдания. Лучшего момента, чем сейчас, не будет. Поверьте мне, друзья, знаю это на собственном опыте. И поэтому, соответственно, настоятельно рекомендую начинать менять свою жизнь в лучшую сторону уже сейчас, припринимая активное действие в этом направлении. Я не говорю обращаться ко мне и только ко мне нет. Более того, если вы мне не верите, не обращайтесь ко мне. Есть куча других агентств и работодателей. Не обязательно ехать в Польшу, есть другие страны, просто в Польше будет легче зацепиться и интегрироваться. Если вы смотрите это видео, значит вас, скорее всего, что-то не устраивает в той стране, где вы сейчас находитесь. И встретить мощный экономический кризис лучше в более развитых странах, таких как, например, Польша, чем в странах менее развитых, таких как, например, Украина или Беларусь. Потому что там будет в три раза хуже этот кризис переноситься, чем в той же республике Польша. Также, друзья, как и обещал, хочу вам сообщить о создании своего тайного сообщества под названием Work and Life Secret. Это закрытая группа в Телеграме только для тех людей, которые меня поддерживают. Чтобы получить доступ к ней, нужно взять месячный абонемент, 15 злотых в месяц. Символическая сумма, созданная для того, чтобы отсеять тех людей, которые... Ну, люди, мягко говоря, недобросовестные, грубо говоря, разные моральные уроды, люди, ну, идиоты, есть такие люди, это факт, это не оскорбление, просто констатирую факты. Не верьте, зайдите в комментарии к этому видео и увидите. Но на своем канале я даю всем одинаковую информацию и тем, кто меня поддерживает и адекватным людям, и неадекватным. И буду давать одинаково полезную информацию. И я всем очень благодарен, что вы смотрите мои видео, ставите лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Даже хейтерам благодарен, потому что даже ваши дизлайки, негативные комментарии все равно влияют позитивно на продвижение этого канала. Но в группе Work and Life Secret вы будете получать эксклюзивную информацию, которая никогда не будет в открытом доступе больше. Также вы будете там получать ссылки на мои видео, которых еще нет в открытом доступе. В первую очередь будете их видеть. Все новые свежие вакансии будут там же. Там же я смогу отвечать на все ваши вопросы, связанные с жизнью, работой за границей, да и вообще какие бы то ни было в переписке в этой группе. Там же будет крайне полезная информация, такая как информация о законах, которые скоро вступят в силу. Информация, которая нигде нет в открытом доступе больше, будет только там, потому что эта информация поступает мне из моих эксклюзивных источников. Эта информация будет в первую очередь там, а потом уже на официальных польских сайтах, таких как gov.pl, к примеру. Также я там буду писать все в планах. Таких, как заключение договоров с работодателями польскими. То есть, с какими работодателями мы в ближайшем будущем заключим договора. Какая будет работа. В первую очередь, приоритет по трудоустройству будет у тех, кто состоит в группе. То есть, в первую очередь, как я сказал, вы узнаете об этой работе. Даже когда еще описания ее не будет, примерно буду накидывать, что скоро появится и когда примерно появится. И в первую очередь, буду предлагать вам это все, если вы будете в этой группе, друзья. Также есть там другие уровни спонсорства, скажем так. Такие как, к примеру, <смех> юмористический уровень номер один, поддержка штанов, это 5 злотых в месяц. Ну и более серьезные уровни для тех людей, кому более серьезная поддержка нужна. Такая как, к примеру, помощь в Польше по всем бумажным моментам, по сути, я буду вашим юристом в Польше. Подробнее сможете ознакомиться с этим, пройдя по вкладочке спонсорства. Она находится под этим видео рядом с кнопкой подписаться. Проходите, ознакомьтесь. Ну и, друзья, конечно же, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, мои мобильные номера вайберов в описании к этому видео. Пишите по ним мне в будние дни в рабочее время. Вернее, писать можете в любое время, а отвечу именно в будние, не в рабочее время. Там же ссылочка на мой телеграм-канал. Подписаться туда могут все абсолютно бесплатно и будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Также со всеми актуальными работами можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, уже появилась вот здесь. Там будут списки их описания подробные. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!